не понимая того, что до потери мы были богаты Становимся ценителями после утраты Имея все, хотим больше Сначала хотим быть старше, потом моложе Язык охраняется двумя замками Сначала губами, потом зубами Поэтому подумай дважды До того, как направо-налево сыпаться пустыми словами Я желаю тебе думать своими мозгами Не хлопать ушами, постоянно наблюдая глазами если бы люди везде вели себя, как в храме, все на свете бы стали друзьями. Испокон веков, и до сегодня бой с собой, самый кровопролитный бой. С моими тараканами, кроме меня, не будет маяться, другой. У каждого своей беды с лихвой. Приливы сменяет прибой. Наверняка тебе поведал об этом Том Хэнкс и фильм не свой. Рожденный от воды и духа продолжает тяжкий путь познания с очередной книгой. И новой увлекательной главой Рэп это тропина между сердцем и головой Приглашаю на прогулку со мной Именно этой тропой Дропой. Рэп это тропина между сердцем и головой Я приглашаю тебя на прогулку со мной Именно этой тропой Рэп это тропина между сердцем и головой Я приглашаю тебя на прогулку со мной Именно этой тропой, именно этой тропой